Ну что в полку защищенных мессенджеров прибыло сегодня про спик-чат. В описаниях и обсуждениях, которых, кстати, немного, это просто какой-то мессенджер для Джеймса Бонда. И децентрализованный, и сквозное шифрование, и торт тут участвует, и максимальная анонимность. Посмотрим. С вами Вова Ломов и теплицы социальных технологий. Сайта насколько я понял нет, репозиторий на GitHub, не знаю хорошо это или плохо. В любом случае открытый исходный код это хорошо. Приложение кроссплатформенное Windows, Mac, Linux. Написано, что есть приложение под Android, но протестировать не смог. Пишет, что мое устройство не поддерживается. Старое у меня устройство. Windows поругивается, но тут или доверять или не доверять. Информации о том, что нужно не доверять, у меня нет. И запускаем с настройками по дефолту. Есть расширенные, но это явно не для этого скринкаста. Вот так это все примерно выглядит. Можно сразу выбрать русский язык. Он не все переводит, часть будет по-русски, часть по-английски. Учить английский язык, кстати, теперь это вопрос выживания. И поехали. Главное тут — это контакты. Ближе к концу поймете принцип и, соответственно, основное предназначение SpeakChat. Пока просто про контакты. Это ваш ID. Можно указывать юзернейм, но на ID это не влияет. Контакт вы отправляете безымянным. Ну и собственно в отсутствии имен, привязки к телефону и использовании сети Tor для работы — главная фишка спикчата. Предельная анонимность, никаких IP, метаданных, серверов посередине. Только вы и собеседник, и сквозное шифрование. Чистый P2P с использованием сети Tor. Скопировали ссылку, отправили собеседнику. Это узкое место, если вы играете в шпиона, но можно использовать сервисы шифрования, например, шляпу с двумя ключами. Ссылка в описании. Соответственно, тот, кому вы отправили ссылку, должен добавить ее сюда, ну то есть добавить контакт. После добавления переписываться сразу вы не можете, включается процесс ожидания. К собеседнику приходит запрос на подтверждение контакта. Он его подтверждает, и вы, наконец, начинаете переписываться. Так как контакты безымянные, сюда можно добавить имя. Ну, условно вы же знаете, кто вам прислал ссылку. И дальше все предельно просто, ничего лишнего. Только сообщения, смайлики и возможность прикрепить файл. Файл не отправляется сразу, реципиент должен подтвердить скачивание. Поставить таймер автоудаления сообщений нельзя, да это наверное и не нужно. Все сообщения удаляются, как только вы закроете чат. Ну то есть всякий раз с чистого листа. Поэтому если вдруг вам нужно сохранить переписку, можно использовать экспорт сообщений. Вот в таком примерно виде сохраняются логи переписки. Пользователя можно удалить из контактов, написать вам этот контакт больше не сможет. Плохо то, что у него будет написано с этого момента и навсегда, что вы офлайн, а не то, что вы его удалили. Ну и наконец главная фишка, связанная с анонимностью. Тут у вас практически неограниченное количество аккаунтов. По сути аккаунт — это ваш ID. И тут вы можете их создавать с десяток. А создаются аккаунты примерно так — называете, добавляете. Например, вот аккаунт, который я буду использовать для предельно шпионской переписки. Например, с этого аккаунта я буду писать только одному человеку и разглашать все густайны, которые мне известны. Отлично, запустили. Он всякий раз строит новый маршрут ТОР. И у нас тут новый ID, которым мы делимся с АНБ. Дополнительно обезопасив себя парой VPN по пути. Ну и здесь мы переключаем аккаунты с максимально шпионского на ежедневный, в котором у нас все котики, зайчики и прочие друзья. Ну то есть я бы сказал, что это вкупе со всем уже озвученным делает этот мессенджер одним из самых анонимных. А может даже самым анонимным из всех, что я знаю. Рассказал не про все, тут есть возможность создавать группы экспортировать настройки, но про это в следующий раз, если пойму, что инструмент востребован. А пойму я это по количеству лайков и комментариев. Ну как не раз говорил в скринкастах по подобным защищенным мессенджерам, ссылка на плейлист кстати в описании, это хорошо, но надо бы уже на чем-то остановиться. Защищенность защищенностью, но удобство мессенджера в первую очередь определяется размером аудитории, которая его использует.